Итак, дорогой друг, поздравляю, ты прибыл в новой земли и хочешь завести свою человеческую ферму, пока еще не знаешь как, но сейчас я выдам тебе краткое руководство. Общий принцип действия, тебе нужно принципе во все сферы их реальности, как посреднику. А затем вообще подменить их ценности своими ресурсами, для них ты должен быть богом. Шаг первый, тебе нужно развести аборигенов на алчность. Подсади их на золото, через их лень и желание получать все просто так. На этой стадии тебе придется силами своими вложиться, но потом оно окупится, уж поверь. Если они зацепятся за финансовую иглу, дальше уже не слезут. Им нужно есть. Контролируя пищу, ты будешь контролировать их. выдавая им еду за деньги. Сначала просто так им раздавите деньги, потом они будут их получать за работу. Важный момент. У них не должно быть прямого доступа к производству пищи. И еда. Не забывай, что золото, затем и деньги нужно изымать. Одной рукой раздаешь, другой все загребаешь обратно. Шаг второй. Промывка мозгов. Создание правильного для тебя мировоззрения. Туземцы должны поверить в материальность мира. Вся их жизнь должна измеряться от начала до конца рождением и смертью. Не допускай их попытки осознания собственного бытия самостоятельным. Измой все их свободное время. Пусть им все объясняет наука, которую к этому времени ты уже должен хорошо финансировать. Разруби их мирно пополам. Ты решаешь, что есть, а что нет. Вот твои эксперименты есть. Да, их личный опыт. Это их когнитивные искажения. На этой стадии ты можешь столкнуться с проблемой. Высший сорт гаваха можно вышить только из высокоинтеллектуальных особей. Загнобив человека до уровня животных, ты уже не сможешь получать столь полезную питательную слизь. А став слишком умными, они могут тебя спалить. Конечно же решение этой деликатной ситуации есть. Дело из них узких специалистов. Пройдя многоступенчатую систему дебилизации, видом обучения, ты сможешь вытворять у них на виду безумные вещи, а они даже и не заметят. Ведь наводить мосты между всеми этими «специалистами» в кавычках, будешь ты сам. Шаг третий. Внедри мыслевирус, разделяющий секс и деторождение в сознание хуманов. Они не должны видеть картину целиком, ни в этом случае, ни в других. Секс ради секса, удовольствие ради удовольствия. С едой, естественно, должно быть то же самое, пусть обжираются. Главное, чтобы биокорм был почти бесполезным. Если будешь его немного подтравливать, это может не понравиться кому-нибудь во вселенной, ты уж сам смотри. Шаг четвертый. Создай культ потребления. Раз они уже подселены на удовольствие, это будет не очень сложно. В естественных условиях самец Homo sapiens управляет своей самкой. Но ну, а в предыдущем этапе ты их развратил И теперь самцы зависят от самок. Они бегают за ними для того, чтобы получить секс. Они уже не управляют ими. Рекомендую тебе сконцентрироваться на самочках. Исходя из своей природной функции, они более внушаемы. Через управление ими ты будешь контролировать и самцов. В режиме сперматоксикоза они будут пытаться угодить женским особям. Главной целью их жизни будет как можно большее количество совокуплений. Больше, в общем-то, нам делать им нечего уже. К этому моменту всех ценностей ценности и давно должны быть в твоих руках. Высшим приматом также свойственна доминация. Нажимай почаще на эту педальку. Все линейки, измеряющие ЧСВ, должны быть в твоих руках. Весь их успех и благополучие в жизни должны ассоциироваться с деньгами. Почаще падшеля а самочек, особенно когда они ведут себя абсурдной, внушаемые ее правильности их решений и действий, подчеркивая их собственную значимость, поддерживая их любой бред и неуправляемость. Главное, чтобы они рекламу слушали и следовали трендам моды. У них как раз этот инстинкт хорошо развит. Самочкам нужно вынашивать детей. Они склонны к потреблению и накоплению. Это их естественная функция. Усилий ее, нажимай на нее. Разбрать их еще больше, пусть они станут шипогуликами. Им не нужно рожать детей, но пусть они потребляют. Они будут выполнять свою всасывающую функцию еще лучше. Чтобы удовлетворить эту бездонную пропасть, сам придется направить свои взоры на материальные завоевания. А как мы помним из пункта 1, тут у тебя все уже схвачено. Ради денег они будут делать все, что ты захочешь. Круг замкнулся. Земля не захвачена. Поздравляю тебя с твоей первой человеческой фермой. Забудьте, нехорошо. Выставь своих питомцев в галактическом конкурсе домашних полуразумных животных. Специальный бонус. Если за 500 лет ты их разведешь на чипирование, то бесплатно получишь нашу новую книгу электронной концлагерь для чайников.